Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ключевой фигурант дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, Япончика, КХ Газаев отказался от данных показаний в ходе слушаний в Мосгорсуде. Ранее они легли в основу обвинений против других фигурантов дела в том числе находящихся сейчас на скамье подсудимых Муртази Шадани и Джамбулы Джанаши. В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде был допрошен Каха Газаев. Он ранее заключил досудебное соглашение и дал признательные показания по этому же делу, признав себя виновным в причастности к убийству Иванькова. Однако сегодня он отказался от своих слов. Он вместо этого повторил те показания, которые давал еще раньше когда в 2020 году его допросили, как свидетеля по делу. Тогда он в частности заявил, что шадание к гибели Иванькова абсолютно не причастен и привел ряд доводов, которые это обосновывают, сказал Тас один из участников процесса. Япончик был убит в 2009 году. По версии следствия, его заказал за несколько десятков миллионов рублей другой криминальный авторитет Илья Симония, Маха. Дело в отношении Кахи Газаева ранее было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, так как он был единственным фигурантом, который признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. О рассмотрении дела Газаева в материале «Твердый знак убийства Япончика» пришло к первому приговору.